Всем привет! В этом видео мы разберем, как установить phpMyAdmin на Denver. На самом деле, на Denver уже есть phpMyAdmin, просто можно использовать, например, другую версию. Сейчас, например, вышла четвертая версия phpMyAdmin, давайте ее установим на Denver. Давайте зайдем в папочку Home. В папочку Denver создадим новую папку сайта phpMyAdmin4. Зайдем в этот phpmyadmin, в папку 3w и теперь скачаем файлы phpmyadmin с сайта phpmyadmin.net. Вот вы видите, что phpmyadmin уже в четвертой версии, правда еще в бета-тестировании, но его можно уже использовать на Denver. Давайте скачаем phpmyadmin четвертую версию, давайте скачаем все языки, чтобы у нас был на русском. Итак, у нас скачался phpMyAdmin, разархивируем и у нас будет одна папка phpMyAdmin и все эти файлы мы копируем и вставляем вновь созданный сайт. Отлично. После того, как мы закинули файлы на Denver, давайте перезагрузим Denver. Итак, Denver перезагрузился. Давайте откроем теперь наш сайт, хпм-админ 4. И вы видите, у нас есть выбор руль И нам нужно ввести пароль. В Denver у нас пользователь root, пользователь MySQL, без пароля. Дело в том, что у нас phpMyAdmin сразу не пустит без пароля, потому что стоит запрет на вот пользователя без пароля. Давайте зайдем в папочку home phpMyAdmin. И есть здесь такой файл config inc. Нам нужно переименовать его, чтобы у нас был файл config.inc.php. Заходим в него. В нем хранятся настройки phpMyAdmin, и здесь нам нужно найти строчку, где есть Hello, no password и вместо false написать true, это позволит нам вводить пользователя root без пароля. Давайте загрузим страницу, root без пароля, заходим. И вы видите, что у нас phpMyAdmin работает отдельно на отдельном сайте также вы можете также сделать на скажем на вашем хостинге если вы забыли доступ к админ вы всегда можете посмотреть э, пароль логин и пароль зайти на любой сайт Drupal, зайти в папку сайт дефолт здесь есть файл settings php с настройками Drupalа, и вы можете просто скопировать э, username и паспорт вашего пользователя MySQL, чтобы авторизироваться в phpMyAdmin. То есть вы закидываете файлы на ваш хостинг, заходите с этим php, копируете логин и пароль, который указан у вас вот в этой срочке, переменной db.ru, и все, вы можете заходить в любое место через phpMyAdmin, работать с любой базой данных. Ну Из phpMyAdmin 4 самая главная особенность в том, что убрали фреймы. То есть теперь все работает в одном окне на аджаксе То есть если вы открываете какую-то базу данных, она сразу разворачивается в этом же окне без перезагрузки страницы, и вы можете выбирать тут различные таблицы. Ну, php админ стал еще более удобным, чем пхп-пм админ третий, поэтому я вам советую установить его. Спасибо за внимание, подписывайтесь на мое видео, делайте хороший сайт.